к попытку нового прорыва из Черного Вазовское море, ну, то есть под Крымским мостом через Керченский пролив, но эта провокация должна быть помасштабнее, чем эпизод 25 ноября, что якобы будут ну какие-то более крупные суда я правда не очень понимаю, что именно за корабли могут быть использованы Украиной не так их у нее много но суть в общем-то не в этом и по химоружию тоже кибер публикует вот некоторые сценарии провокации о которых собственно вот сейчас говорил Эдуард Басурин и Родион Валерич. украинские силовики по утверждению хакеров подготовили осколки снарядов предварительно обработанные боевыми отравляющими веществами, их хотят предъявить мировой общественности в знак доказательства применения химического оружия ополченцами Донбасса, таким образом подтвердить вот эту агрессию России.